Лх, потихоньку давай, не горцуй сильно. Лх-лк-лех-лех! Сюда, брови, б... Потише, газу, газа убать, убать! газу лоха, газа убать, убать, убать!